До 2023 года население страны будет полностью обеспечено чистой питьевой водой. Об этом в парламенте сообщил первый вице-премьер-министр Кубабек Буронов. По его словам, в данном вопросе оказывает помощь Всемирный банк, Европейский банк развития и реконструкции, Европейский инвестиционный банк, правительство Швейцарской конфедерации, Азиатский банк развития и не только. Жители 584 сел нуждаются в питьевой воде. Правительством предпринимаются необходимые меры по обеспечению питьевой водой всех сел. Республики. На это ежегодно выделяются финансовые средства из республиканского бюджета, отметил Буронов. Он сообщил, что в настоящее время из 1819 сел в 584 система питьевого водоснабжения полностью отсутствует. В 572 селах требуется реабилитация систем. В текущем году на обеспечение чистой питьевой водой выделено из республиканского бюджета 200 миллионов сомов. На рассмотрении выделение дополнительно 200 миллионов, сообщил Буронов. А Вице-премьер-министр Алтынай Умербекова приняла странового директора Всемирной продовольственной программы ООН Андрея Баньоли и президента автономной некоммерческой организации Институт отраслевого питания Владимира Чернигова. Стороны обсудили вопросы совершенствования школьного питания в республике, дальнейшие меры по улучшению качества питания в общеобразовательных организациях, совершенствования нормативно-правовой базы, принятия дорожной карты по оптимизации школьного питания и расширению охвата школ горячим питанием. На днях парламентом в первом чтении принят проект закона об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, инициированный правительством. Этот законопроект докладывает основу по улучшению системы школьного питания и организации горячего питания во всех школах страны без исключения. На сегодняшний день организовано горячее питание для учащихся первых-четвертых классов во многих школах республики. Конечная задача – создать условия для организации горячего питания для всех школ без исключения, подчеркнула вице-премьер. Более тысячи школьных учителей смогут отдохнуть в ведомственном пансионате «Осыл». А как сообщили в Министерстве образования и науки, оздоровительный комплекс расположен в селе Сарыой из Сыкульского района. Всего будет организовано 12 потоков, каждый по 90 педагогов. Путевки выделяются по линии профсоюза, а также предусмотрены для передовых учителей – чьи школьники стали победителями конкурсов и олимпиад. Несколько лет назад в правительстве решили отремонтировать здание комплекса «Осыл» и построить на его территории новый пятиэтажный оздоровительный центр на 400 мест для работников сферы образования. На эти цели в республиканском бюджете предусматривали 300 миллионов сомов. Ремонтные работы имеющихся коттеджей завершены, а на каком этапе находится строительство нового корпуса, ведомстве не уточнили. Планировалось, что пансионат будет принимать отдыхающих круглый год.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 с приходом лета возрос риск несчастных случаев на воде. С начала месяца 20 человек утонули, купаясь в неположенных местах. Это каналы и реки с быстрым течением. Среди них есть дети. В связи с этим спасатели напоминают элементарные правила купания, соблюдение которых может обезопасить жизнь. Подробнее о том, как уберечь себя во время отдыха, в материале Бекмамата Асамбекулу. Среди любителей купания немало детей. Зачастую они выбирают для отдыха небольшие водоемы. Реки и каналы. Все эти места являются зонами повышенной опасности. Отдыхая там нельзя терять бдительность. Осторожность и осмотрительность могут спасти жизнь. Летом все хотят освежиться. После жаркого дня бросаются в воду. Как результат судороги мышц. Кроме того, есть факт утопления детей. Родителям нужно быть бдительнее. Нельзя купаться в неположенных местах. Как отмечают спасатели, заметить тонущего человека тяжело. Зачастую это может определить только специально обученный человек. Окружающие могут попросту не обратить внимания на утопающего. Во время спасения человека необходимо охватить со спины и вытащить из воды. В критической ситуации грамотные действия спасателя – единственный шанс выжить. Если у вас возникли подозрения, что рядом с вами тонет человек, во-первых, нужно привлечь его внимание и предложить помощь. Если ответа не последовало, нужно немедленно броситься к нему. При этом спасателю необходимо быть осторожным. Утопающий находится в шоковом состоянии. Он может погубить и самого спасателя. МЧС проводят регулярные профилактические мероприятия по всей стране. Основная причина большинства несчастных случаев на воде ⁇ это человеческая халатность. К одуху на воде нужно относиться более серьезно и предусмотрительно. Отметим, с начала года в Орской Джалабадской и Баткенской областях утонуло 24 человека. По республике число погибших на воде достигло 47. Бегмамата Санбекулу и ЛТР Ожская область. В Кыргызстане впервые пройдет форум «Роль науки и образования в современном обществе». Он организован Национальной академией наук Кыргызской республики и начнется 2 июля текущего года в городе Ош. Участие в нем, как ожидается, примут полсотни делегатов со всей страны. Мероприятие проходит в год развития регионов и цифровизации. Подробности сегодня рассказал президент Национальной академии Мурат Джуматаев. В ходе форума делегаты представят свои доклады и презентации. Конечно, особое значение мы уделим науке и образованию. В связи с годом развития регионов и цифровизации также будем поднимать насущные проблемы общества в этой сфере. На основе форума будет принята резолюция.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 В Аше началась работа по демонтажу автозаправочной станции в микрорайоне Толюйкен. Отметим, что согласно поступившей информации, владелец АЗС сам дал поручение о демонтаже объекта. Напомним, накануне прошла встреча мэра города Ошталайбека Сарыбашева с руководителями и представителями АЗС, расположенных на территории города, в которой градоначальник призвал владельцев АЗС обратить пристальное внимание на безопасность граждан. Также градоначальник призвал владельцев АЗС перепрофилировать АЗС, расположенных вблизи жилых домов в иные объекты. И из 44 расположенных в АЗС 40 уже прошли проверку. В целом дела по 22 АЗС направлены в суд. Кроме того, документы по 12 автозаправочным станциям переданы в прокуратуру. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.